Здравствуйте, дорогие зрители! Вас приветствует компания Альтерер, меня зовут Андрей, и сегодня мы находимся в Броварах. Я вам хочу рассказать очень интересную историю касательно этого объекта, где мы сейчас находимся. Несколько лет назад, когда дом еще был на стадии грязных работ, наша компания заложила здесь все необходимые воздуховоды, все необходимые шибера и всю аэродинамику для немецкой установки Майка. Однако уже на сегодняшний день, когда мы имеем уже чистый ремонт, все чистовую отделку, и у нас были только выходы, для подключения вент-установки, то мы немножко переиграли эту ситуацию для того, чтобы мы могли установить немножко усовершенствованное оборудование от компании Яблотрон. Должность заключалась в том, что у Майка выходы воздуховодов идут в шахматном порядке. Соответственно, из потолка воздуховоды были в шахматном порядке. Однако у чехов, как вы можете наблюдать, все выходы идут каскадом, то есть друг за другом. Поэтому наши инженера, Благодаря 3D-моделированию смогли очень хорошо выкрутиться для того, чтобы те выходы, которые были первоначально, подстроить под выходы, которые мы сейчас имеем уже по факту. Так как оба вентиляционные машины высоконапорные, то небольшое усложнение вентиляционного узла не повлияет на производительность. С другой стороны, почему было принято решение поставить Яблотрон вместо Майка? Отличия между установками Майка и Яблотрон у нас уже есть на сайте. Мы написали целую статью, где дословно расписано именно технические, части то есть это факты и цифры ознакомиться с этим вы сможете за ссылкой в описании сейчас мы смонтировали установку мы ее запустили и сейчас проходит этап пуска наладочных работ то есть для того чтобы человек мог управлять полностью этой установкой чтобы смотреть всю ее аналитику через мобильное приложение по сравнению с вент установкой которая была запроектирована заранее у яблотрон есть небольшой ряд преимуществ один из них самый существенные. Это эффективность рекуперации. Все-таки сейчас аналогов для такого оборудования и для такой работы нету. Как вы могли услышать сейчас, вы услышали такой небольшой звук, как будто что-то перемещается. Это те самые заслонки, которые меняют полярность направления потока воздуха. Тем самым вся скрытая энергия, которая забирается с вытяжных грязных зон, она будет лучше передавать тепло, она будет пассивным образом передавать влагу и подавать это вам в живые чистые зоны. Следующий момент это автоматизация, когда мы закончим все пусконаладочные работы и у клиента будет просто мобильное приложение и там максимально все доступным образом через очень крутой разработанный чехами интерфейс будет вся информация об оборудовании и он может ей как управлять, выключать, смотреть аналитику, смотреть, какая температура входящая, выходящая. В общем, всю необходимую информацию человек получит, исходя из одного приложения. Более подробно об функционале приложения у нас также уже есть отдельно подготовленный ролик. и Эта информация также будет внизу под описанием, там будет ссылка. По нашей золотой классике все оборудование оно должно минимально бросаться в глаза. Поэтому сейчас за мной вы видите полностью смонтированную систему. Однако потом, когда в это помещение будет возводиться корпусная мебель, это все скроется, и человеку будет доступен только непосредственно сам блок. Так как система вентиляции была заранее спроектирована под постоянный расход воздуха на базе другого оборудования, то, к сожалению, мы не можем физически уже на это повлиять и превратить эту систему в VIV, о которой мы очень много рассказываем. Однако, как альтернатива, либо как компромиссное решение, как вам, вам будет более удобно называть, у нас есть главный пульт управления от этой установки, которую возможно установить, допустим, в кухне-гостиной и поставить установку в автоматический режим работы. Это означает, что по кухне-гостиной она может работать по СО2. На данный момент вы видите, как технический директор сейчас проводит именно испытание установки, то есть мы можем протестировать ее на первом этапе и понять, сколько в реалии воздуха мы можем с нее выжить, так как номинальное значение работа установки это 350 метров кубических час однако при том что наши системы аэродинамические они низконапорные то уже по факту мы можем выжать немножко больше воздуха и это будет бесплатным воздухом для вас к примеру если 350 метров кубических это то что нам пишет паспорт установки то уже по факту в приложении мы можем увидеть что она разгонится до 430 или до 440 метров кубических час это мы узнаем когда закончится все наши пусконаваточные работы Работы. На этом я с вами временно прощаюсь, но не забывайте подписываться на наши социальные сети, на наш YouTube-канал, чтобы быть постоянно в курсе всех новых событий. До скорых встреч!